новые судьбы еще. Мне было довольно того, что гвоздь Остался после плаща Течение дней шелестенья лет Туман, ветер и дождь А в доме событий страшнее нет из стенки вынули голос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 а что я с этого буду иметь, Того тебе не понять.